Всем привет! Сегодня у нас в меню операция Танго. О чем эта игра? Суть игры в том, что мы с другом два агента, и мы не видим экраны друг друга и должны объяснить, что мы видим. Это такая своеобразная игра в крокодила. Я думаю, по ходу видоса вы все поймете. Я спустил. Ты... Айди, это что? Ой, это танспол? Ты мне должен какой-то код доступа сказать. Ты должен за два скрытых рычага потянуть. Так у меня нет никаких вот. рычагов. Они меня... скрытые. Назад, вот. назад. Ты можешь в эту черную херню спуститься или что там в пол по лестнице? Могу. Вот, налево, налево. Так. Чуть еще левее. Блять, направо. Нет, блять, хуй его. Подожди. Короче, как ты меня вот видишь? Вот я стою вот так. Да, я со спиной тебя вижу. То есть вот Так. Ой, ебать, ехуило, дорога, блядь. Блядь, короче, направо сейчас. В угол, в правый угол. Вот это. В правый угол да. Понятно, вперед от сейчас. тебя право, значит, вот это. Нет, блядь, ну, в правую, как ты стоишь. В правом, вот туда. Да, только вперед, а не назад. Сюда. Еще чуть-чуть. Еще. Ой, еще я чуть -чуть. нашел, походу. Вот. Все, и теперь прямо иди просто. Вот туда? Да, да, да. Стой, стой, стой. О, Так, нашел. Это ж нахуйня, ебай, тут нас открылась. Ух ты ж, ёп твою мать. Помогите, блядь. А что тут? Что мне делать? Синий 2. Бля, и... ты под лазер встал, ебло, уйди нам. А, или все нормально. Там какой-то синий 2. У тебя что-нибудь там есть? Вот, стань направо. Так. Я типа могу смотреть эти штуки, и тут типа... Синий 90. Что это значит? Отходи, отходи, отходи. Подожди. Тебе, наверное, надо а, одновременно со мной. Потому что тут, тут таймер идет Типа, когда я тыкаю, тут идет таймер, и а тебе, наверное, надо вовремя тыкнуть. Куда он ну, ты... ну давай. Ну я, я не знал куда. Блядь, слишком сложно. Подожди, вот это что такое? Это залочен. Давай с вот этой вот передней, которая. И синий 6. Таймер идет Неверный код, блять, я не буду шоссис не Хакер, хую, блядь. А, я понял, давай. Ну, она съебётся, это. Я понял, как делать, все Все, сейчас чисто это. на характере делаем, тогда я спонял. Давай, давай. Давай, хопа, синий, 7. Хорош. Бегу, бегу, бегу, бегу, бля, бегу, бегу. А, синий, 3400. Блядь, это синий, долгий. Синий, 190, желтый 209. Блядь, не бегает. Мысль. Видимо долго было У нас еще есть попытки Сейчас там готов Писывает. Так, тыкаю а 185, 196 Давай-давай, хорош успел ленивый, на... Сейчас она вот по кругу пройдет У музыка такая Ту -ту -ту -ту -ту. Ты как там, нормально? Так, синий 100 Желтый 86 Тереневый 42 ничь... 100 было так. А, так имя сети Вандерберг F12 Безопасность. Тебе что-нибудь отдает? Нет, мне нужен код доступа. Код доступа к серверу а, 3448. Так, установка соединения. Ептишмо, птич. Что это такое? Добавить плитку. А -а -а. Это я делаю тебе мост, прикинь. Да, да, да. Так, а Блять, как. Тут ублюдок есть. Давай потихонечку. У меня плитки кончаются. Давай сейчас налево. Ой, на направо точнее. Блять! <свист> блять, блять. А чё оно пропало? Все, давай, давай. Блять. Ладно, давай вот так короче, хуяк. Ой, вот эти лишние. Так, нормально? Там безопасно? Так, отлично. Заебись. Так, чё дальше? Блять. блять налево, налево. Да <свист> <свист> <свист> <свист> я не вижу, блять, где они ездят. Типа, чтобы ты понимал, у меня просто а, 2D да, да, изображение, я тыкаю, блядь, плитки просто так. Типа, я не вижу, где они ездят, ты говори там хоть. Блядь, она сломала, блядь. Да, я вижу, да, Но тут тоже сломала. Налево давай. Нет, а, налево, налево, налево. Налево, блядь, налево еще один. Ёбаный рот, что ж да, ты? Вот, так я не вижу, где оно ездит, ну ладно. Так, я же тебе говорю, налево, смотри. Сейчас так, у меня плитки заканчиваются, я должен их убрать и поставить. Давай. Даю. Даю. красавчики. Даю. говорил, Даю. Да. Да. Да. Да. Так. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Коронавирус? Да. Да. Да. Да. Не связано с миссией, не связано, не связано, не связано. Опа, вот этот сейф, походу. Видишь? Да, я ожидаю, напарник мне пишет. А, е, блядь. Я долбаю. Ключ, я не вижу нихуя. Идите графический сейв, чтобы открыть ключ. А, Б 1 А, подожди. Перегородка между А и Б. А если сейчас будет неправильно, меня вирус трахнет? Наверное, не знаю. Нет, скорее всего, меня трахнет То же самое. А, подожди, бля, я долбо ⁇ Короче, один перегородка справа, налево, вверх идет. Б, бля. Б, один, короче, снизу вверх. Снизу вверх. Да, вот это вот, снизу вверх. Дальше. Перегородка между А и Б вторая. Нет, не это. В, в, между, вот, да. Дальше. С. Это. Блядь, я, я, подожди, я сердечко сейчас ёблю. Это не сердечко, блядь, это алмаз, блин. Это яичко как Ну, блядь, я такой, да. Я сердечко ебну. И сверху вниз, четверка. Все, заебись. Должно быть окей. Чи Сюда! Ебать, в вертолете такой блокоял. Ну, mm -hmm. такой хацкий Сейчас прилетел за мной. Паракоптер, паракоптер. Это... <laughs> ну, ебать, вы вообще первая миссия. Вторая. Кеннеда. Так, сюда. Гудмур Эйгорович, no, no. неизвестный киберубица. No, no. Похуй, ну, не буду chevelle, считать. Хаос, <Anything> we say, we Мы считаем, что этот террорист пытается получить доступ к найденным в смарт очках микрочипа, чтобы навсегда стирать виртуальные личности реальные. Таким образом, лишая контроля над собственной жизнью. Микрочлены, а микрочипы, блять. Микрочлены, да. О, нимбус, блять, это же этот нахуй. Ассасин Крид, или как? Блять. Че они мы? Блять, как в Ассасине Криде было вот это хуйня? Которую они погружались, чтобы вернуться вот в прошлое. А, Эээ. ебать, ты выпусты задаешь? И ч, блять? А? Нимбус же, блять, что-то такое. Ну, что-то на А, да. Я в офисе в каком-то. Вы в сети. Получить доступ. Так, ты в сети. Ой, если телка, это я? Нет, это не я. Ты в подвале или на первом этаже? А, я в, подвале, в холле в каком-то, а как будто нахожусь. Я тебя вижу. Где правильно. ты? Вот сука. На выйти, так а, нам жаль, что у вашего виртуального ID нету доступа к этой области. Сука. Понял, понял, а понял. Что понял, делать? Понял, понял, понял. Сейчас. Давай. Достаточно. Доступ сотрудников. Доступ сотрудников. Чай, чай, чай, чай. Я тебе такого самого блатного подберу mm -hmm. С большим количеством очков Путин какой-то тут есть блять, У него 430 очков только. Путин блядь. единственный неповторимый не надо. 1500, 2700. Мне нужен какой-нибудь С ебейшим доступом О, входящая трансляция Ты мне что-то Ох, нихуя, я молодая, блядь, блатная Принять Так, все, я могу пройти Так, куда мне надо? Нервер, э, yeah. yeah. сервер Майнер мейнфрей, сервер мейнфрейм понял иду туда вы не можете получить доступ к технологическому центру только при помощи функции назначить назначь меня пойди рабочего места какое я ебу контрактный центр пойдем в контрактный центр хули потому что туда я не могу пройти типа о я Can могу работать подожди офис really это мое рабочее место все, я нашел иди подожди. Нихуя мультики показывали. Мои цели. Давай, там шесть цифр должно быть. А -а -а, очки лояльности. А где моя один, пачка один. риса и. Один. кошка жена. А, иди рабочего жену. места. 774. 74. А, 992. Ни хера Ну ебай, такая. Блотная девка. Какой тебе отдел нужен? Эээ, а -а сервера най что то Нет, там. Это, это это какой отдел? который ты зайти не можешь. Ну вот в сервера я не могу зайти. Нет, блядь. А это комната, это сервера? Нет, это комната, это рабочие места просто. Контактный центр это. Только тут нету такого. Ну вот. Технический отдел? Я не знаю. Назначенная новая встреча? Ну допустим. Давай попробуем. но это контактный центр, да. А я не могу попасть... А, в технологический центр, да. Я правильно тыкнул. Ну, получается так. Как мне принять? Подожди, мне надо подойти к рабочему месту, да, получается? В чем у них технологии тут? А, а как мне принять то, что ты мне кинул? Это просто зайти должен. Не, меня типа не пускают. Говорит типа, назначишься. А сейчас попробуй. Ну, сейчас у меня никакого уведомления не было. А может технологический центр это? Да, это технологический центр мне нужен. Ну, все, заходи. Все, я могу. Так. Нет, меня все равно не пускают. Вы можете получить доступ к технологическому центру только при помощи функции назначить. Что за функция назначить? Я тебя назначил встречу. А может, время какое-то нужно? 9 часов ведь я встал. Ну, у меня 5.09. Время. Сразу бы Ну, да. Блин, Попробуй. ну так бы сразу. А. Так, сервера, да, нам нужны? Это, получается, третий этаж. Давай отправляй меня на третий этаж. Приехал? Нет, ты меня не отправил. Ты в лифте? Ну, я в лифте, да какой-нибудь лифта есть сейчас подожди нету крыша ты на первом этаже в лифте да нет я сейчас не в лифте зайди в лифт ну вот это первый этаж да подожди зашел подожди отказано а серийный номер что-то д конец, конец, нет цифры именно ах 21 нет 773 семь семь три восемь четыре два да. Что, садись в него, да. Я уже, да, в нём. Хорош. Ебать. Так будет сразу. Оп-оп. мне код нужен какой-то. Так, а научно-исследовательский центр, да, у нас тут? Мне код от третьего этажа, нужен я в него зайти не могу. блять а как? Подожди, может быть тут комп есть какой-нибудь? сейчас побегу побегаю, подожди. Секунду. О, вот это сломать походу, надо. Так, а, код доступа 5261. 5261. Да. So so так, отлично, подключаешься. I I Ой, ебать, я вижу, что тут дроны какие-то летают. Это что, стелс? Да. А давайте не надо. Научная исследовательская лаборатория какая-то. Ты Жаль. сейчас где? В приемной? Да, я в приемной, да. Смотри, я тебе сейчас открыл дверь? Да. Все хорошо. Пока не иди в нее. Сейчас. Бати, бегать у неё не хватит. А, Ах, чего. Заходи, заходи, заходи, заходи. Следующую дверь, видишь? Да. Право нету. Заходи в нее и сразу направо. Справа. Вот сюда, да? Бля, Вот там пиздец. З Сложно будет. А я им не могу заблочить дверь. Не знаю, можешь можешь. Короче, нужно заходить по прямой и сразу направо, да? Ну, заходишь в эту комнату, пробегаешь следующие двери и сразу направо. Так, а, а ты видишь дроны где? Я тебя не вижу, я только дроны вижу. А-а-а, нихуя себе. Так. Сейчас, подожди, не заходи, думай, по следующий. А -а -а. заходи, заходи, заходи, заходи. заходи. Бегу-бегу-бегу-бегу. Направо-направо. Еще направо. Да-да-да. Сюда, да? Я тебя не вижу. Ну, вот эта комната, которая... Чего, вернуться обратно в комнату с двумя столами. Там, которая закрыта, не нужна. А, well. Все, выходи в дверь по прямой. Так. Я пошел. блять. Ебать, там сука миллиметр зеленой остался. Так, ну теперь я знаю маршрут, окей. Ну тебе дверь направо, направо, потом выбегаешь и. По прямой а, и направо, да, дальше? Да. Я на низком старте часожжму чихнуть, блять, чтобы стартануть. Давай. Оп, Подожди, оп, пока оп. не заходи в следующую. Так. Жду, жду. Залетай. Бегу, бегу, бегу. Ты видишь, как дверь, да, открывается? Нет. с направо, сразу забежал. Да, да, да. Я уже тут. Комната закрыта. Все, сейчас дрон улетит, я тебе скажу. Угу. И потом сразу по прямой направо. Выбегай, выбегай, выбегай. Так, по прямой, по прямой, по прямой. Покажи, жди, жди, жди. жди. Блять, бля, бля, да ёлки-фалки, ж... ну х... уже жди. Я, блядь, пробежал, уже еще... туда. Да не, он ещё улететь не успел в другую комнату дальнюю. Ты бы сказал, типа, медленно иди, блядь. А я же тебе говорю, жди, жди, жди. Не, так ты сказал, типа, этот. Типа, да, беги, блядь, и, и потом, он, когда жди, я жди, дверь открыл, и ты такой, жди, жди, жди, жди" блядь, когда уже спалили меня. Давай, только жди, пока. Жду. Полетел. Так лечу, давай вот полетел это на спринте чисто, а иду это медленно, типа без шифра. Самую комнату забежал? Да, забежал. Все стартую к двери, только не заходи. Залетай, залетай, залетай, залетай, залетай, залетай, залетай, залетай, залетай. Так я тут. Я в комнате маленькой. Это мейнфрейм, все. Да? Ой, хуя. Какой-то не АПИ от. Сейчас, сейчас, подожди. Подключить могу тебя к чему-то принять блять что? что это а это мы должны двигать совместно нихуя себе Эй, бой. схемы а нету дожди нам на а надо вот Я эту понял. херню да заткнуть так теперь надо получается вот эту отогнуть так она возвращается медленно давай резко сейчас дергай оба Блять, ну, я так не приёп. успею так быстро, нихуя себе. Так у меня эта херня лететь не хочет так быстро. Да это понятно, да, ну, типа... Я могу как-то их вот так держать, типа, по очереди. Давай-давай-давай. Типа, давай, дрочки давай. слим. А это мне надо делать. Приезжаю. Так, хорошо. Вот это прям... Отлично было сейчас. сервера защиты. Консоль мейнфрейма. IP-адрес 131. 203. 179. 249. А, подожди. 179 249. Да. Так, все. Открыть Богодор. Уже на три угрозы. Бренд Маур и антивирус. И, бля. А как это выглядит? Ой. Ой. Аналих бренд А, а, а блять, анализ бренд Мауэра, там буквы поломать. Отключить А, Безуспешные попытки, блять, что? Подожди, я могу бренд отключать. Так, мне тут картинку показывает. Что тебе показывает? А, я вижу сервера. Блять, я потыкаю просто. Да я просто вот их угляю. Там логотип какие-то картинки есть? Подожди, Без... я надо заново подключаться надо. <связывая> так, все. У меня есть бренд-мауэр. Uh, у меня бренд-мауэр только есть. Картинки есть какие-нибудь? У меня цифры есть. Серверов. Блядь, у меня тут под тем бренд-мауэра. Uh... Oh, И блять. у меня тут кружочек с тремя шипами. И шестеренка какая-то. Нету такого? Нету Сейчас, подожди. Ну, у меня сервера, и на всех на них написано бренд мауэр. Их а получается 6, 12, 18 штук. А у серверов. меня, подожди, 6 на 6, 36 у меня и отлеточек. Чего, блядь? Блядь? А, как, а как считать Ну, меня ну, типа шкафы такие стоят, подстуд. тут. нас бренд Мауэра, блять, все. Блять, у меня результаты анализа под тип бренд Мауэра. И, И еще эти цифры что есть. Что за цифры? А, там, допустим, 01010103 Ну, к примеру, там, типа. Блядь, что делать надо? Или типа 01040106 один ну, у меня какие-то коды этих сейфов, блядь, или что это у меня, у меня 36 квадратиков с разными рисунками, блядь. Ебать! У меня тоже разные рисунки на этих бронмауэрах. Да. половина пончика есть с тремя шипами. Половина пончика вот с тремя шипами? пончик, такая круглая баранка, нахуй, и дырка посередине. И три шипа, которые в левую сторону смотрят. Ну, у меня есть такое солнышко обрубленное, но тут дырки нету. А, или Надо есть? Дыр. А, ну нет. Надо с дыркой. У меня такие тоже есть, но одно именно такое есть. Подожди, там, где <с>... шипы должна быть, э, бублик? Да, бублик с шипами. Бублик с шипами. Шипы в левую сторону смотрят. Не вправо, а влево. Ну, бублик влево повернут. Так, ну у меня есть э, такой бублик с тремя шипами длинными. То есть один сверху, другой снизу, другой посередине. А вторая вот. половина это... Костеренка. Ну, типа того, да. Такая типа хуякс угол. Хуякс угол, хуякс угол. Да, из другой такой. Да-да-да, я да, да, Типа радует. Бери его, бери его, бери его, бери его. Так. Нет. Ваша сеть уязвима. Подожди, а номеров никаких нету? Нет, у меня только картинка эта. Ну смотри, блядь, вот этот бублик с тремя шипами сверху, снизу и посередине. Так, да. Ну именно три колючки такие, блядь. Не просто палочки, а колючки. Ну да, да, да. Треугольнички вот, а... такие. Да, треугольнички. А справа, справа, блядь, ну тоже бублик поменьше. Потом пустая полоска, типа дуга. И потом вот, блядь, такие нахуй. Круг с какими-то, блядь, трапециями сверху. Аааа. Да. А... Торопециями. Ну, блять, такие нахуй. Прямой а -а -а -а. Только они, блядь, у них. Я походу понял по как какую-то шестеренку. Боковые стороны, у них, блядь. Там еще шестеренка есть, да? Подпугал. Ну, шестеренка есть. Где? Где? Ну, до сих пор у тебя там шестеренка, да? Да, да, да. Или пончик шипай. Ну тут вторая есть, похоже. Да Доп... пусть, <свист> блять, все равно не то. А, нет, то! То? Да, походу. У меня ничего не появляется. А сейчас. Да, да, да, пошло. Ебать, Серегу, ебучий, сложный, нахуй. Ну реально, чебчу, блять. Так, антивирусный карантин какой-то, блять. Карантин, допустим. Ебать, что это такое, нахуй? Подозрительный лимит. А что делать? Липница для входа. Да, а я что, блять? А я нихуя не могу. Я вошел куда-то. А что мне делать? Ты мне должен указывать, куда идти. В смысле? Наверное. Ну, давай, допустим. У меня тут три портала. Один синий, два белых и один закрытый. Ага, самое смешное, что я вижу только синие. Бэм, сюда. Вот, дальше. От синего по прямой. Сюда. Так, дальше, если смотреть, вот спиной к синему, в левый. Спиной к синему. Да, спиной к синему в левый. Вот, все, ты на месте. Ты вот на зеленой точке, блядь. Я восстанавливаю элемент, допустим. А. Все, у меня дальше пошло. Ебать, ну, типа Изи. Звонок, похоже, зашел. И страж какой-то. Ебаный рот этого казинопля, бля. Тут что то нахуй страшное, блядь, Какие-то. Пофикси, пофикси, пофикси. А я ебу. Тут какие-то, нахуй. Треугольник, треугольник и три шарика. Сзади. На лишней экране для... треугольник и три шарика. Вот этот. Да! Ебать! Ебать! Чисто на шару тыкнул, бля, потому что тут дохуя их треугольник на самом деле. Дальше чё? Блядь, опять сейчас. Тут пентаграммы есть, блядь. Круг, в нахуй? круг, в который втёрт треугольник? Сука, блядь, и два шарика по бокам. Круг, в который... Вот этот. Не! дают. А чего? Подожди, у меня есть там этот э, <с человечек <с из South Park, блядь, с огромной башкой и треугольником, типа. Анализ угроз, анализ угроз. Так и страж, Хорошо. допустим. Опять шар, в который вписан треугольник, типа снизу один угол, сверху два, и потом справа вверху шара дуга, и снизу слева дуга от шара, полукруг такой. Так. Да. Вот это точно да да да я дальше еду Блядь, Блин, какая опять. хуйня а сейчас времени мало дадут пиздец че там человечек его. из саус парка треугольник в который вписано три шарика нахуй большие да да да там ряд треугольник да все хорош ооо ебать Ёлка, доступ к мейнфрейму четыре это... три два один так, консоли? Нет, не консоли. У меня 7, конс... Я плыву куда-то. Ты куда плывешь, блядь, Я куда? Вот. Так, доступ к файлам? Файлам. Конфиденциально. Так. Копирование. Я пока АФК стою, типа я ничего. Возьми это двоичные коды 0101. Да. Запрос на извлечение. Ну я делаю да. Внимание, напарник ожидает извлечения. Это вот эта хуйня, да? Так извлечь? Наверное. Все. Угроза обнаружена, что? Блять, спасите своего напарника. пизда мне, блять, беги! А как ну? Позвал выход, давай. А, подвал? Тут лифт технологический какой-то есть. Ты в лифту? Да, я в лифте. Ой, я год. поехал. Куда ты поехал? Я ебу, у тебя камеры есть. Я вижу, вам у тебя камера есть там. Вверху, я еду, для чисто. Я в подвал еду. Подвал минус первый этап. Я вижу, ты вышел. Что делать? Сверху типы. Блять, что надо делать? Тут лазер какой-то, я вижу. Покрайтесь вместе с напарником. А тут. Блять, а что мне делать тут вместе турель, с напарником? Турель, тут турель есть, блядь. Она меня захуярит, если я выйду. Тебя куда-то спря. Что, блять? А, блять, ручной. Можешь блокнуть открыть? ее нахуй? она отключена блять она, она не блять ручной взлом все я и управляю ой -ой, ой ой ой хорошо я вижу какие-то скачать похуй скачиваю я вижу виртуальную картину провода как положено так а, я вижу электрореле, которое проходит вот здесь. А, тебе надо въебать сюда. Вот, да. вот видишь, вот сюда под, под меня. Хорошо. Дальше видишь вот дверь вон там. Вон Вон там наверху да. дверь. А, с, правее от нее вот, в стенке. Вот почти. Да. Хорошо. Все открыто, отлично. Ебать, я выбрался. Е, oh, на лодочке. Ну, чисто такси такая. Жесть, но <laughs> Ну, это прикольный игрок такая. Операция танго. Ча-ча-ча, ебать, танцуем. Ты сайфер. Или кто? Подожди. Сайфер это же из Valorant. Ща. Ну а на этом все. Если хотите продолжение, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а пока, всем пока-пока.